привет благодарю тебя за то что ты смотришь этот ролик но если ты прямо сейчас подпишешься на канал ты хочешь стать миллионером то я запишу для тебя новое видео а сегодня потрясающая новость опубликованы доходы самых высокооплачиваемых бюджетников давайте посмотрим что же задекларировали богатейшие семьи кремля и правительства. Чиновники правительства и члены их семей в этом году заработали почти 2 миллиарда рублей, причем больше половины всех этих доходов пришлось всего на три семьи в администрации президента России, так же, как и в стране. Значительное расслоение – это мы видим из их деклараций. Рейтинг существенно изменился по сравнению с прошлым годом. Из него выбыли бывший вице-премьер Александр Хлопонин и бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Они находились на вершине списка самых обеспеченных членов кабинета министров. Русская служба BBC выбрала пять самых богатых семей правительства и администрации президента. Полпред президента в Приворском федеральном округе Игорь Комаров. В Кремле в лидерах оказалась семья полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Комаров новичок в администрации президента. Он был назначен на эту должность в сентябре 2018 года после ухода из Роскосмоса. Их совокупный с женой доход превысил 659 миллионов рублей. Из этой суммы большая часть 657 Миллионов принадлежит Комарову. В собственности семьи пять земельных участков, жилой дом, квартира, один газопровод и нежилые помещения. Записано все на Комарова. А две квартиры, также доли еще в двух квартирах и еще одно машиноместо место записано на супругу. Еще в пользовании у семьи земельный участок, квартира и жилой дом. Среди автомобилей в собственности у Комарова есть «Лада Ларгус». Ранее ведь он был президентом «АвтоВАЗа» и грех не иметь такой автомобиль. Кроме него только начальник управления администрации президента Инден Беленкина задекларировала продукцию «АвтоВАЗа». У нее копейка. Правда, есть у семьи и иномарки. У самого Комарова есть «Мерседес Бенц Виана». Его супруга задекларировала Range Rover Evoid и Mercedes-Benz Viana. Вице-премьер Юрий Трутнев в правительстве – самая богатая семья. Сам Трутнев за год задекларировал более 538 миллионов рублей. Совокупный доход супругов Трутневых составил более 540 миллионов, что в 55 раз выше, чем, к примеру, доходы Медведева и его жены Светланы. В прошлом году Трутнев оказался лишь на третьем месте среди чиновников правительства. Его обгоняли Хлопонин и Ткачев. Тогда он вместе с супругой заработал за год 378 миллионов рублей. Как пояснил BBC, официальный представитель вице-премьера Тимур Чернышов. Основные доходы Трутнева в 2018 году были сформированы за счет продажи принадлежащего ему жилого дома, а также продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении. О каких конкретно бумагах идет речь, представитель Трутнева не пояснил. Действительно, в 2017 году Трутнев декларировал два жилых дома площадью 345 квадратных метров и 170 квадратных метров, а также земельный участок площадью 3,7 гектара. В его декларации также были три нежилых помещения. В декларации этого года у Трутнева остался лишь один жилой дом, но площадь его составила 819 квадратных метров а площадь земельного участка – более 7 гектаров. У него также появилось еще одно нежилое помещение. У труднего по-прежнему достаточно обширный парк автомобилей. У него есть BMW X6, Porsche, Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML350 и Toyota Highlander, которые он, видимо, купил за прошедший год. Вместо Ниссан Патрул у Трутниева также есть снегоход, бомбардир и квадроцикл. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Глава Минпромторга Денис Мантуров в 2018 году заработал более 443 миллионов рублей. Его супруга Наталья Мантурова заработала более 7 миллионов рублей. Супруга министра, главный нештатный специалист Минздрава по пластической хирургии, а также основатель клиники эстетической медицины «Ланцет», Таким образом, совокупный доход семьи составит более 450 миллионов рублей. В прошлом году Мантуровы на двоих заработали в два раза меньше, а они всего 218 миллионов рублей. При этом, судя по декларациям, семья за прошлый год не продавала недвижимость. Сам Мантуров по-прежнему владеет земельным участком в 11 гектаров, квартиры в 480 квадратных метров, несколькими машинами стами и хозяйственными постройками. А Наталье Мантуровой принадлежит земельный участок в 640 квадратных метров и жилой дом в 814 квадратных метров. Мантуров, судя по декларации, поддерживает российский автопром. Помимо «Лорен у него есть два автомобиля «Москвич», «ВАЗ-2103», «Лада Веста» и «ГАЗ-21». Автомобильный парк за год не изменился. Вторая богатейшая семья Кремля – пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Их совместный задекларированный доход в этом году – 231,4 миллиона рублей. Сам пресс-секретарь заработал в прошлом году не так много. Всего 12,7 миллиона рублей. Песков в 2018 году заработал 12,7 миллионов рублей. А вот его жена Татьяна Навка заработала 218 миллионов. Также в собственности у них три квартиры, одно парковочное место у Пескова, а также два земельных участка, два жилых дома, три квартиры и машина-место у Навки. Есть несколько земельных участков в пользовании. В автопарке у семьи три Mercedes-Benz, Kia Ceed, а еще есть к Кенам и мотовездеход Yamaha. Еще в свежей декларации Татьяны Навки не указана квартира в США. Пресс-секретарь Путина сказал РБК, что квартира была в ипотеке, но теперь она продана. Татьяна Навка заслуживает особенного внимания. Потому что ее талант бизнес-вумен проявился только после ее замужества с Дмитрием Песковым. Во время же брака с Александром Журиным она была олимпийской чемпионкой по фигурному катанию и о таких сверхдоходов могла только мечтать. Смена мужа позволила ей стать самой богатой олимпийской чемпионкой на планете. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Дмитрий Патрушев – это новый человек в правительстве Дмитрия Медведева. Он был назначен на должность министра сельского хозяйства вместо Александра Ткачева. И если его предшественник записал в своей последней декларации 548,4 миллиона рублей, а его супруга еще 38 миллионов, то Патрушев живет чуть-чуть поскромнее. Его годовой доход составил 183,8 миллиона рублей. Но он все равно попал в тройку самых богатых чиновников правительства. Жена в декларации у сына секретаря Собвеза Николая Патрушева не указана. Есть трое детей. Их годовой доход – 0 рублей. До прихода в правительство Патрушев возглавлял Россельхозбанк. В собственности у министра четыре земельных участка, два жилых дома, одна квартира, четыре гаража. Два вспомогательных хозстроения, один склад, три нежилых помещения и газопровод низкого давления. Откуда и куда этот газопровод? Не указано. И какой длины? Тоже не указано. В собственности у Патришева Тойота Land Крузер не самый удачный год у Вероники Скворцовой. Она задекларировала самый маленький доход. Вероника Скворцова – это министр здравоохранения. Она заработала в прошлом году только 7,2 миллиона рублей. В ее декларации нет ни мужа, ни детей. Таким образом, среднемесячный доход самого бедного министра составил почти 599 тысяч рублей в месяц. В этом году, заметно, Снизились доходы вице-премьера Дмитрия Казака и его супруги. В 2017 году сам Казак заработал более 21 миллиона рублей, а его жена почти 25 миллионов. Таким образом, общий доход пары составил более 46 миллионов рублей. В 2018 году их совокупный доход составил менее 35 миллионов рублей. Снизились именно доходы жены вице-премьера. В этом году она заработала всего 12 миллионов рублей. Среди тех, чьи доходы выросли, можно привести в пример министра культуры Владимира Мединского. В 2017 году он заработал чуть более 8,7 миллионов рублей, а в 2018 году почти 42 миллиона рублей. Выросли и доходы его жены Марины. В 2017 году она заработала более 36 миллионов рублей против почти 42 миллионов рублей в 2018. Теперь стало понятно, почему зарплаты россиян выросли в этом году по сравнению с прошлым годом, по версии министра труда России Максима Топилина. Он заявил о беспредентном росте зарплат россиян в текущем году. Выступая в среду в Совете Федерации, он сказал, что по статистике зарплаты растут и в реальном, и в номинальном выражении, беспрецедентными темпами, практически на 11%, если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами. Практически на 11% увеличилась заработная плата. Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума. Ну, а если ваша зарплата в этом году не выросла на 11%, то не расстраивайтесь. Подписывайтесь на канал «Ты хочешь стать миллионером?» Нажми на колокольчик, и ты получишь первым рецепты для повышения благосостояния от самых крупных богатеев нашей страны. И, как говорит Дмитрий Анатольевич, деньги для некоторых уже есть, а остальные пока держитесь. Здравствуйте! Все российские люди, я ваш премьер. Чтобы жили вы лучше, приняли ряд эффективных мер. Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали, занимались мы вашими нуждами и заботами. Я рад сообщить вам итоги работы последних лет. Результаты есть, просто денег нет. Хорошего вам настроения, хорошего строение выдержите здесь просто денег нет все рассчитано все работает как часы у нас продается нефть продается лес продается газ заключаются сделки крупные с иностранцами утекут отсюда большие потоки финансов к нам какого подъема страна не видела много лет чем гордиться есть просто денег нет хорошая банка Настроение, выдержите здесь, настроение, просто денег нет. Рожеба, баб, настроение, выдержите здесь, просто денег нет. В общем такие у нас отличные новости. Вот поступаем, радостно с чистой совестью. Аграция за то, что работаю и не смыкая глаз. Что-то яхты, частные самолеты нас. Мальдивы, Распорт, и Карла ждет Лондон и Пхукет. Мы бы взяли вас. Хорошего вам настроения и всего доброго. Хорошего вам настроения, здоровья главное. Настроение. Осенью увидимся, пожалуйста настроение Подержитесь здесь Просто денег нет